Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня полностью бройдено. Штребух, штребух, я очень хочу выпить. Штребух, штребух, подари мне выпей. Штребух, я, я хочу, хочу... выпей, пожалуйста. Да, да подари ты подари, мне выпей, это моя это мечта. Моя... <свист> Блин, штребух, я так давно мечтала выпить, <свист> <Вейп>. продай, пожалуйста. <свист> Всем привет ребят с вами штребух расхититель помоечек и это свежий обзор моих находок из помоечки да речь потерял потому что увидел огромное количество ваших комментариев я просто ребят офигел блин да каждый наверное второй из вас хочет заполучить вот этот вейп это rx200 S с баком дрипкой этот вейп стоит примерно 7000 рублей я его показывал в обзоре находок я решил в общем его разыграть и порадовать кого-то из вас для того чтобы его заполучить, нужно всего лишь зайти в мою группу, чекнуть стену, и на стене вы увидите запись с розыгрышем. Там нужно будет сделать репост. Также обязательно, обязательно нужно поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и написать в комментариях, почему именно тебе должен достаться вот этот прекрасный и офигенный вейп. Так что желаю кому-то из вас огромной удачи. Ну и в принципе всем вам желаю удачи. Вот. А с вами пищеварительный гигант Штребух и вы смотрите мой свежий обзор находочек из помоечки. Всем приятного просмотра! Был найден беспроводной пылесос в полном комплекте в родной коробочке, ребятки. С документами. Я просто в шоке. Пылесос даже с док-станцией. И здесь даже есть дополнительные Дополнительные насадки. Пылесос от бренда Omedia свобода от проводов. Выглядит он вот так в собранном виде. Сейчас я его буду проверять. Но мужик, который выкидывал этот пылесос, сказал, что он рабочий. Собрал пылесос и поставил на док-станцию заряжаться. Он, к сожалению, разряжен. Хотя стоп, зеленая лампочка загорелась. Возможно, он уже зарядился. Проверяем. Охренеть. Ребята, он работает. Но правда, аккумулятор слабый. Нужно его позаряжать подольше блин ну это круто это ребят реально офигенно крутой пылесос блин, совершенно за бесплатно из помоечки рабочий беспроводной просто сказка подобный пылесос можно будет продать на авито тысячи наверно за полторы это кстати мой первый рабочий беспроводной пылесос до этого я подобные пылесосы рабочие еще не находил. Те, кто следит за моими стримами, в курсе, что я нашел себе крутую зимнюю куртку. От бренда Imperio Armani. Размер 3XL. Куртка очень большая, ребят. Помоечка порадовала очень сильно. Куртка зимняя, очень теплая. Все молнии работают просто восхитительно. Карманы, кстати, очень большие. На куртке есть надпись Armani Exchange. Из косяков на рукаве торчит не ну а из плюсов могу сказать, что помоечка утепляет на зиму. У меня, ребят, реально на эту зиму не было зимней куртки. У моей старой зимней куртки поломалась молния. И тут на стриме я нахожу вот эту прекрасную курточку. Скорее всего, эта курточка по-любому не оригинал. Посмотрите на эту бирку. Я не думаю, что Армани делают такие бирки. Да и пофиг, что это не оригинал. Зато курточка очень теплая и полностью целая, без всяких пятен, дырок и так далее. В отличнейшем состоянии. Мне кажется, эту куртку поносили вообще пару раз. Так что, блин, в который раз говорю, что помоечка реально исполняет мои мечты. Она реально чувствует и знает то, чего я хочу и дает мне это. Так что этой зимой я точно не замерзну. Спасибо помойке. Кстати, если это не оригинал, то эту куртку по-любому продавали на рынке. Ты за 4 за 5 по-любому, если не больше. Ну а если эта куртка реально оригинальная, то стоит она где-то 1150. Так что, ребят, я просто в шоке. Помоечка опять меня радует. А еще помоечка порадовала вот таким ралитетным старым КПК на Windows. Зарядки в комплекте с ним не было, поэтому я его подзарядил вот этой зарядкой. Попытаюсь сейчас включить. Первое включение. Заряжал я его примерно минут 15. Он рабочий. Офигеть. Он рабочий. Блин, он что-то не запускается, ребят. Скорее всего, это из-за батареи. Вот так-то КПК интересный. Ну вот с корпусом беда. Вы посмотрите, он в какой-то липкой фигне. Даже если я приложу ладони, вот так надавлю, он прилипает к моей ладошке. Капец. Он, я вообще не понимаю, что это такое. Это что-то очень липкое. КПК, конечно, ушатанный в хлам. Офигеть, в нем даже GPS был. В общем, ралитетный телефончик с историей Продам я его на барахолке рублей за 100 Возможно, кому-то он и пригодится еще. но ну, а вообще подобные телефоны могут купить коллекционеры. Но не думаю, что коллекционерам будет интересен этот КПК. Хотя, чем черт не шутит, можно даже попробовать выставить на авито. На запчасти как я даже без понятия, как этот корпус отмыть. Помоечка дарит ностальгию по старым девайсам. Классическая находка в помойках это рабочая мультиварка от бренда Polaris. Ребята, она полностью рабочая, вообще без косяков. Ну, кроме вмятины небольшой на корпусе, но это фигня. Самое интересное, вы посмотрите на состояние корпуса, а внутри посмотрите на состояние чаши. Чаша, кстати, с керамическим напылением. Она вообще в идеальном состоянии, как будто новая. Ну, видно и пользовались, но вообще немного. Короче, ребят, люди заелись капитально. Купили мультиварку, попользовались, наверное, раз 5 и выкинули. Я в шоке. Как это классно. Я продам эту мультиварку на Авито со свистом рублей за 400. Так что помоечка, ребятки балуют техникой в идеальном состоянии и полностью рабочей. В ней есть функция мультиповар 12 автоматических программ, керамическое покрытие внутренней чаши, удобная чаша с ручками. И книга рецептов в подарок. Но, к сожалению, на помойке книжки не было. Была только эта мультиварка. И нашел я ее, кстати, возле помойки. На стриме. Хорошо, хоть люди ее не выкинули прям в мусорный бак, а поставили рядом с помоечкой. Специально для меня. Помоечка снова балует крутой техникой от бренда Redmond. На этот раз помоечка порадовала вот такой вот бутербродницы, Ребят, офигеть! Бутербродница в офигенном состоянии. Ее нужно просто не немножко помыть. Я вообще без понятия, почему ее выкинули. Ведь она полностью рабочая и нагревается с обеих сторон. Знаете, что я заметил крутое в этой бутерброднице? Это вот этот матовый прод. Он, кстати, очень такой гнучий и классный и приятный на ощупь. Модель на экране. Подобная бутербродница новая стоит примерно тысячи полторы -две. Ну а мне бесплатно прямиком из помоечки. Помоечка дарит бытовую технику. А еще помоечка порадовала. Крутыми беспроводными наушниками от бренда Meizu. Модель Pop 2 с type зарядкой. Просто сказка. Первый раз нахожу беспроводные наушники с Type-C зарядкой. И кстати, ребят, наушники полностью рабочие. Я их уже зарядил и полностью проверил. Звук работает в обоих наушниках. Наушники по звуку вообще офигенные. Я, кстати, догадываюсь, почему их выкинули. Скорее всего, из-за того, что они просто забились серой. Из-за этого качество звука и общая громкость наушников ухудшилась. А ведь их нужно было просто ушной палочкой почистить, и все. Да, люди в край офигели. Выкидывают такие крутые наушники. В принципе, это не самые крутые наушники, которые я находил. Так что я не особо удивился, когда их нашел. Помоечки меня удивить уже с каждым разом все сложнее и сложнее ну а я эти наушники положу в сюрприз бокс на авито не буду продавать хотя мог бы их продать на авито тысячи за полторы как минимум новые такие наушники стоят 4000 рублей помоечка снова круто обувает вы посмотрите на эти кроссовочки женские капец они на вид реально офигенные круто смотрятся кроссовки от бренда кросби размер 36 в них есть косяк их нужно просто постирать да их просто нужно постирать им можно носить, но еще внутри они немного порвались, но это в принципе не критично, подошва полностью целая, продам их на барахолочке рублей за 200, а еще ребят помоечка подарила вот такие крутые венсы. коллаборация софт white размер 44, но я их померил и мне они оказались маленькими Хотя у меня 44 размер ноги. И как такое возможно? Ведь это тоже 44, но они мне маленькие. А вы просто посмотрите на вот это. Я их сравниваю по подошве. И посмотрите насколько мои венсы больше чем эти. Мои венсы точно оригинальные. А вот это вот скорее всего паль. Я это определил по качеству. И потому что размер тут нифига не 44, а где-то 42. Но когда эти венсы на стриме нашел, я просто офигел. Я подумал, что это оригинал. А это оказалось просто хорошей подделкой. Я так обломался жестко, ребят. Потому что если бы это был бы оригинал, то новые такие кеды стоят от 12 тысяч рублей. Но это палец цена им рублей 200 на барахолке. А еще помоечка подарила офигенные ботинки кожаные. 42 размера от бренда Беден. Были они найдены вот в такой прекрасной коробочке. Вместе с ними даже был чек. И эти ботинки покупали за 4700 Рублей. Есть вот такой прекрасный пакетик типа крафтовый. Вы посмотрите на их состояние. Да эти ботинки просто идеальные. И видно, что это настоящая кожа. В этих ботинках есть единственный косяк. Это то, что из них кто-то достал стельки. Ботиночки полностью целые. Смотрятся офигенно. Они зимние. Внутри целые, не порваны. Подошва целая. Жаль только, что размер 42. Был бы 44, я бы себе оставил. Ну а из-за того, что они 42 размера, мне придется их продать. Были бы моего, я бы их себе оставил. Продам на Авито их за 1200 рублей. Я думаю, нормальная для них цена. Даже дешевая. Так что, ребят, если кому-то нужны такие крутые ботинки, заходите на мой Авито. Ссылочка будет в описании. И покупайте у меня их. Ну а сейчас вы, ребят, просто офигеете. Вот пишите ваши варианты в комментариях. Сколько эти весы могут стоить новые? Это порционные весы от бренда анд модель весов на экране Ну не буду томить ребят я когда загуглил эту модель в гугле я просто офигел эти весы новые стоят 20 тысяч рублей это одна из самых дорогих находок за последнее время эти весы в офигене состоянии в этих весах даже есть уровень для их настройки вот эта площадка снимается данные весы с влагозащитой работают от батареек и также от блока питания ножки у них регулируется по высоте вот здесь отсек для батареек который прорезинен вот этой прокладкой белой чтобы в них не попадала влага весы работают от 6 крупных батареек формат их не помню вот сюда подключается блок питания на 6 или 10 вольт самое обидное ребят это то что я их попытался включить и они оказались нерабочими. что с ними я не знаю и это очень обидно то что они не работают я их уже выставил на авито за 5000 рублей я уверен, что найдется умелец, который сможет их починить. Купить за 5 тысяч и перепродать за десятку. Ведь если эти весы новые стоят 20 тысяч рублей, то их спокойно можно будет на авито бушные продать за десятку рабочие. Так что помоечка, ребят, дарит прибыль. А пока они будут продаваться за пятерку, я попытаюсь их сам починить. Но я, конечно, не уверен, что у меня получится это сделать. Я никогда в жизни не думал, что обычные кухонные весы могут стоить 20 тысяч рублей но ну, это просто капец видимо они какие-то профессиональные помоечка конечно немного окорчила именно тем что они не рабочие но в принципе это не критично ведь я в любом случае в плюсе помоечка дарит прибыль помоечка порадовала шампиньонами свежесть пожар на гриле выращена на кубани просто офигенно вот это только слегка подгнил его надо будет просто обрезать и можно будет их сразу же жарить с картошечкой также помоечка подарила трусы, сделанные из дредов. Первый раз такое вижу. Что это за фигня? Фу, это очень мерзко, ребят, в руке держать. Но это пипец какой. Что это такое вообще? Что это за трусы, сделанные из дредов? Но это жесть. Очень мерзко это в руке держать. Оно все такое неприятное, капец. Вообще, насколько я знаю, дреды очень дорогая вещь. Их можно будет продать. Но зачем из них сделали трусы, я этого вообще не пойму. Короче, узнаю, сколько дреды стоят и продать. Тут их огромный клубок. Правда не знаю из каких именно волос они сделаны. Возможно из лапковых. А еще помоечка порадовала нерабочей техникой. Во-первых вот таким увлажнителем воздуха, который не работает, сделан в виде кота. Залил туда воды, но он нифига не работает. Очень обидно. Также помоечка порадовала вот таким арригатором. Эта штука нужна, чтобы лечить парадонтоз. Не первый раз такую хрень нахожу. Вообще арригатор это не дешевая вещь, но он к сожалению не работает. Продастся на барахолке за копейки. А еще помоечка порадовала вот такой ТВ приставкой. Но она вся зарыганная. Ее нужно просто протереть. Вытащили ее из пакета с мусором, где куча барахла, Бл... блевоты было. Там еще внутри какой-то мусор. В общем, продастся за копейки на барахолке. Также помоечка порадовала лампочкой. А также вот такими роликами советскими, которые одеваются на ногу. Капец. И они, кстати, блин, крутятся до сих пор. На них можно ездить. А еще данные ролики можно регулировать с помощью вот этого болта, исходя из вашего размера ноги. Когда-то их продавали за 9 рублей. Ну, а я продам рублей за 100 на барахолке. А еще помоечка порадовала меня первый раз в жизни подобной находкой. Это расческа, которая нагревается и с помощью нее можно сушить типа волосы. Круто. Или может с помощью нее делают какие-то прически. Я вообще без понятия. Но она рабочая. Продастся за полтинник на барахолке. Был найден в помоечке вот такой прекрасный кейс. Я когда его нашел на стриме, я просто офигел. Я думал, что в нем возможно будут деньги. Но после того, как открыл кейс, понял, что в нем был какой-то прибор. И деньгами в этом кейсе даже не пахнет. Но все равно кейс прикольный. Я думаю, вот эти вот перегородки я уберу а кейс оставлю себе ну или продам на барахолке он вообще внутри как новый здесь видимо хранили какие-то слуховые аппараты а может быть это было устройство для прослушки я даже не знаю Но а кейс смотрится прям вообще капец как круто но у него есть косяк дверки не держатся то есть он постоянно раскрывается из-за этого я его походу себе все-таки не оставлю а продам на барахолке рублей за 100 а еще помоечка обувает. Просто восхитительно. Вы посмотрите на эти конверсы. Они кожаные. Первый раз нахожу кожаные конверсы. Конверсы оригинальные, в офигенном состоянии. 44 размера. Мне подходят просто идеально. Не могу назвать, что это косяк, но конверсы были без шнурков. Подобные конверсы в магазине стоят примерно 6000 рублей. Ну то есть 6000 рублей для обычных людей, а для меня бесплатно. Ой, братва, как я радуюсь таким находкам. Это уже мои вторые конверсы из помоечки. Но в отличие от первых, эти мне намного больше нравятся. Они смотрятся просто офигенно. Самое крутое, что они вообще нигде не порваны. Абсолютно целые. Буду носить и кайфовать от халявы. Как обычно, помоечка здорово обувает. Ну а если бы я эти конверсы себе не оставил, то продал бы на авито тысячи за две. Но как правило, самые крутые находки я оставляю себе. Ходил я по помоечкам и замерзал. И тут нашел вот Такие супер теплые перчатки зимние, офигенные, буду в них те же лутать помоечки. Также на стриме ко мне подошел мужчина и подарил вот эти вот изумительные ботинки 43 размера. На меня они немножко маленькие, но ничего страшного, растоптая. Буду в них зимой лутать помоечки и кайфовать от тепла. И кстати, ребят, мне их подарил подписчик, и он попросил передать Даниилу, его сыну, привет. Так что, Данил, привет, и у тебя батя самый лучший, спасибо вам большое за эти ботиночки они просто офигенные также возле помоечки были найдены вот эти подушатанные Джорданы. Они кстати оригинальные, полностью целые, но вот здесь их кто-то коряво клеил. И этот клей конечно смотрится не особо красиво. Я думаю если сильно постараться, то можно этот клей убрать, наклеить в прозрачный новый и их в этом месте подкрасить. И можно будет дальше в этих Джорданах ходить. Как вы знаете ребят, Джорданы это дорогая фирма и они стоят примерно 25 тысяч. Джорданы 41 размера полностью оригинальные. Помоечка дарит офигенные кроссовки, но не всегда в хорошем состоянии. Помоечка порадовала воспоминаниями о пребывании вот этого парня в ГДР. Это альбом с фотографиями, которые от старости уже весь разваливается. Этот человек был там с 1979 по 81. В альбоме куча старинных фотографий и это все-таки имеет какую-то ценность на барахолке. Так что продам этот альбомчик именно там. Рублей, наверное, за две помоечка дарит воспоминания первый раз в жизни нахожу формы для отлива ювелирных изделий я просто офигел ребят когда их раскрыл и увидел вот это с помощью этих резиновых квадратов отливают кресты церковные здесь какие-то круглые штуки отливали вот здесь отливали церковный крест его прям очень четко видно также там был вот этот крючок на самом деле какая-то страшная находка продам это все на барахолке также был на найден чехол для штангер-циркуля. Но я поначалу подумал, что это чехол для ножа. Была найдена футболка от бренда Lacoste в размере S с крокодилом на плечи. На вид футболка прям вообще круто смотрится, но у нее есть косяк. На подмышке есть дыра, но в принципе ее не особо будет видно, так что пофиг. Буду эту футболку носить и кайфовать от халявы. Подобная футболка в магазине будет стоить наверное тысяч пять. Ну а мне бесплатно из помоечки. Помоечка одевает в бренда вещи пошел мечту гастарбайтера это вот такая плитка которая называется мечта черного цвета стильная и рабочая на две комфорки работает просто изумительно продаться рублей за 400 со свистом на авито также было найдено две вот такие изумительные сковородки первая как будто из игры PUBG, очень крепкая и чугунная пойдет на металлолом вторая алюминиевая пойдет на алюминий а еще нашел две чаши от мультиварок алюминиевые пойдут вы знаете на что а еще был найден вот такой движок пойдет на металл 3 латуневых счетчика также был найден удлинитель полностью рабочий а еще были найдены вот такие вот ополовники и толкушка и вот такая херня не знаю как называется это продастся на барахолке по 10 рублей за штучку также были найдены вот эти вот рабочие изумительные напольные весы продам их рублей за 100 на барахолке помоечка дарит металлолом обоечка порадовала большую Количество количеством мелких находок. Вы просто посмотрите, как их много. Вот здесь, ребят, вообще различное барахло. Старые компьютерные мышки. Какой-то тоник. Вот такие вот пленки для фотоаппаратов старых. Также есть очки для зрения. Колесо для самоката. Большое количество различных проводов. Смесь для глинтвейна. Маленькая ложка. Рабочий насос для меча. Еще одна мышка. Чехол для айфона 7+. Plus, Полоски для депиляции. Фонарик вот такой. Новые шнурки. И здесь еще большое количество всего. Вот такие вот новые ложки. Часы с калькулятором. Короче, ребят, одно барахло. Это все полетит на барахолку. Все это там будут покупать по 10 рублей, по 20. Также еще вот такие есть пакеты для сбора грудного молока. Запечатанные. Также есть вот такая новогодняя звезда. Бутылочка для фитнеса. И, кстати, вот с такими отделами для таблеток. Ну, вы поняли, да? Для стероидов, чтобы ходить в фитнес-зал и как бы закидываться стероидами, сразу не отходя от кассы. Также еще есть вот такая новая надпись днем рождения. Там буквы, которые можно цеплять на стену. Еще вот есть немножко алюминия, которые я собираю. Также есть блендер Philips, блок питания. Wi-Fi роутер, розтелеком под зарыганный. Продать его можно будет на барахолке рублей за 50 за 100. Но на Авито, кстати, можно его продать рублей за 200-300. Ну, проще же на барахолку отнести. Охренеть, ребят! Я такого не ожидал. Это, ребят, оригинальные очки от бренда Armani. Армани Экссенш. Вот, видите, написано Армани Экссенш на душке. И вот здесь есть серийный номер очков. Охренеть! Ребят, оригинальные очки Армани. Но это реально жир. Подобные очки можно будет на Авито продать за 1000 рублей. Я думаю, вообще, спокойно. Правда, они какие-то очень устаревшие или для мужиков каких-то. Кстати, еще посмотрите, какое большое количество женской косметики. Она, кстати, очень дорогая. Это выкинули из магазина косметики. Тут очень много тестеров, и они почти все полные. Также есть вот такой крем, BB-крем, это типа лицо мазать. А еще есть вот такая вот палетка NUX. NUX это дорогая фирма. Правда, эти тени зачем-то вот таким образом повандалили, поцарапали их. Это очень, конечно, жестко, обидно. Зачем это вообще было делать? Что нельзя было просто так выкинуть? Но ну, ребят, это нюкс. Вот эта вот херня, вот эта вот, пацаны, вот это вот залупа, вот это вот, да, для женщин. Вот эта шняга стоит где-то тысячи три рублей, 4. Вот это вот, капец. Также есть еще вот такие вот штуки. Гиалуроновая кислота, филлер. Посмотрите, он абсолютно новый. Из него еще ни разу не выдавливали то, что там внутри. Смотрите. Оп, оп, оп, оп короче какая-то мазута для лица от бренда лореаль париж по вот этот филлер стоит наверное, тысячи полторы может даже 2 то есть уже вот этих штук грубо говоря если считать за 1000 рублей за одну 7000 рублей плюс все вот это остальное короче тут косметики примерно на 1015 на 12 я просто ребят поражен люди заелись капитально я блин вообще кайфую от этого потому что это очень круто принесу сейчас это все моей девушке, возможно, ей что-то из этого пригодится, и может она этим будет пользоваться, я даже не знаю. А возможно, она меня нахер с этим всем пошлет, скажет, ты че, блядь, штребух, вообще охуел, блядь, из помойки мне, блядь, косметику приносить. А еще кстати, есть вот такая норковая шапка от бренда Кисенков, модный дом, нифига, коллекшн. Я в шоке, ребят, она типа норковая, походу. Кстати, выглядит просто офигенно. Я думаю, эту шапку нужно укомплектовать вот этими очками от бренда Ar оригинальный на этом придется завершить этот обзор находок потому что он уже закончился всем спасибо за ваш просмотр не забудьте поучаствовать в розыгрыше на вот этот изумительный вейп все что нужно просто зайти в мою группу по ссылке в описании и сделать репост с вами был расхититель помоечки встретимся в следующих видео всем спасибо за просмотр Участвуйте в розыгрыше на подписывайтесь на канал При вам привет от Алексея Степанова, я тоже участвую в розыгрыше.